Сегодня мы покажем вам 15 крутых товаров с сайта AliExpress для настоящих мужчин. Все самое интересное и необычное. Возможно, что-то из этого вы даже еще не видели. Все эти товары мы нашли для вас на AliExpress. Время. Цигель-цигель Айлюлю. Поэтому, чтобы все они потерялись во времени, предлагаю вашему вниманию крутые часы Flip Clock. Эти часы только показывают время и ничего больше. Даже будильника у них нет. Все просто и понятно. А главное, все точно секунда в секунду. И ничего не отвлекает. Стакан Думер имеет легенду, что выпив из него, вы обретете власть над жизнью. Но правда это или нет, можно узнать только попробовав. Одно я знаю точно, стакан имеет интереснейшую форму. По мере его заполнения напитком, вы будете наблюдать появление повисшего в воздухе черепа. А следующий товар, как говорят большинство сайтов в интернете, изменил мир и помог сотням тысяч людей, только как по мне это просто фартук для бритья с присосками. Да, удобно, да, волосы не разлетаются по всей ванне, так что если есть у тебя борода, скажи себе «да». А этот игровой Keypad представляет собой уменьшенную клавиатуру, предназначенную специально для компьютерных игр, таких как World of Tanks. Такая мини-клавиатура с небольшим количеством кнопок идеально подойдет для любителей потанковать, а также для других игр. Keypad не заменяет основную клавиатуру, а лишь дополняет ее, позволяя экономить время и совершать сложные игровые операции буквально в одно нажатие. Настольный светильник с аккумулятором. Это хай-тек светильник, который вы легко можете сложить в свой портфель и воспользоваться им в местах, где не хватает освещения. У вас всегда будет под рукой свой светильник. Главное, не забудьте подзарядить аккумулятор своего светильника. USB Hub 3.0 на 4 независимых порта. Каждый из них вы всегда можете отключить. Есть светоиндикаторы, которые показывают, какой порт работает в данный момент. Так что если у вас есть проблемы со свободными USB портами, эта штука вам не помешает. А сейчас, мужики, внимание, нашел крутой чехол для седьмого iPhone. Корпус прорезиненный, выполнен из хорошего материала. Но главное это то, что в нем есть скрытый карман под банковскую карту. Круто придумано. Интеллектуальное мусорное ведро. Это ведро для мусора с сенсорным управлением. К нему не надо прикасаться для открытия крышки. Датчик движения сработает, как только вы подойдете к ведру и закроется, как только вы уйдете. Можно использовать как в офисе, так и дома. Так, мужики, судя по количеству заказов следующего товара, у меня вопрос. Кто из вас не умеет заправлять рубашку? Все, кто не умеет заправлять, можете себе заказывать. Недорогой городской рюкзак с USB зарядкой. Рюкзак довольно вместительный, несмотря на то, что у него всего одно большое отделение и одно маленькое. Самое интересное, с ним можно удобно подзарядить гаджет прямо на ходу. Стоит только подключиться к разъему на рюкзаке. Разъем расположен удобно и не намокнет даже под дождем. У меня тут завалялся винчестер от старого ноутбука. Недавно нашел для него отличный корпус. Теперь можно ставить мой винчестер в этот корпус и получить на выходе жесткий диск. Кому интересно, можете себе заказать. Крутое решение для всех владельцев ПК. Вам не надоело нагибаться кнопки пуска вашего ПК? Если вы устали биться головой об свой стол каждый раз, включая ваш ПК, советуем приобрести вот эту настойную кнопку включения компьютера. Ее вы можете расположить в любом удобном месте. Ее необходимо только предварительно подключить к материнке, иначе это будет просто кнопка и ничего она включать, к сожалению, не будет. Набор для бара. Если у вас есть свой бар или скоро будет, этот набор придется как раз кстати. Это профессиональный набор бармена. С ним вы легко порадуете и себя, и ваших друзей. А это отличный кожаный кошелек. Кромки обработаны резиной. Крой надежный, такой прослужит не один год. При этом куча тайников и отсеков. На вид кажется маленьким, а по факту размер очень даже. И самое главное, он удобно и легко сидит в руке, и при этом поместится в любом кармане. А теперь для холостяков. Хотите создать в своей пещере оригинальную соблазнительную обстановку? Установите у себя этот цветовой шар со светомузыкой. И проблема решена. Свечи это прошлый век, да к тому же это уже небезопасно. Все ссылки будут в описании. А на этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем удачных покупок. Пока-пока.